Кого схватило? Надо идти! Шука. Надо идти! Живо! Да пойдем, пойдем. Зато нам путь открыли. Вперёд, ну, ну! Конечно, вперед, погнали. Куда он Сюда, вперёд, ну! Пока <круто> они там будут думать. <круто> Я сам О, разберусь, где видел? там еще один. А. Куш, надо найти шута. На вперёд, вперёд! Блин, они там что-то тупят <круто> вообще конкретно, жизни, если честно. Ну, я пошел. Мое-то дело спасти. Так, вот сюда он пошел. Это я видел прекрасно. Вперёд, вперёд! Там кричат сзади. Вперед, вперед, Ой, блядь. Мне нравится. Блядь. Я вроде по нему попал. Все ему, пизда. Ой, загрузка. Да ладно. Посреди, кат посреди игры загрузка Давненько такого не было Ну в, в киберпанке по-моему вообще не одно а, нет, есть загрузки есть В, в. есть В году нет загрузок, вообще абсолютно ни одно Вот это мне нравится Исп... Совет режим маскировки мёртв. противники вас не видят ну, конечно мертв, блять, он Чёрт же упротнут, возьми, блядь. Что это было, босс? Нас раскидало как мух Я бы если сказал, бы я только не сказал. знал Честное слово Отойди Я его уничтожу Блин, их просто так жалко в целом, если честно Прощай, друг Просто вообще никто даже о них не узнал Что никогда существовали и так далее и тому подобное Хоть автомат дайте заберу, подожди, патроны Спасибо летим боба Впереди штаб корейцы. Прикрой меня, номер. Чего? Заменить? О, заменить дробовик. Во, зачем мне дробовик? Когда у меня, может быть, пару автоматиков интересно. Подождите, они разные? Неплохо. Так, тут фонарик стоит, нет? Хорошо. Пацаны, вы че очкуете? Псих, я наш... Всех, Я же всех уже раскидал. Номот, иди со мной. А, от нее их раскидал. Стоп, бля. Черт возьми! Вокруг одни трупы. Похоже, все чисто. Иди к фургону. Так, этот нам не Сейчас нужен. Сейчас попробую влезть на канал корейского. Хорошо. И с психом охраняйте перед. Так, похоже, они взяли заложника из гражданских. Деревня в километре отсюда. Возможно, кто-то из людей резонтально. Номат, иди в разведку. Рассмотри деревню и узнай как можно больше. Я останусь тут и прослежу за развитием событий. Приоритет заложник. Ясно? Ясно. А, тебя прикроют, когда закончим. Хорошо. Так, захвачусь на радиостанцию, паноте заложник в деревне включено. Хорошо, пойдем. Так, там вроде никого нет. Контрольную точку. Как много контрольных точек? Умирает. Недостаточно энергии. Может, по бережку пойти, там, наверное, по безопасимум по дороге могут быть снайперы и техника. Иду к месту встречи. Остаюсь на связи. Номад, я займу высоту. Сообщи, когда войдешь в деревню. Маскировка Хорошо. Такие проедут сейчас мимо. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой маскировка включена вот видите вот сейчас вот как профессионально сделал Сказали, кто-то еще нет а только опять выключаю опять стреляю оп, и маскировка опять включаю включена. все просто божественно я бы даже так сказал смотрите смотрите на труху сели пацаны недостаточно энергии ой ой энергия кончилась оп минус еще один да все просто вообще так это делается так, ладно. Пацаны там такие. Оп! Да кто меня видит? Маскировка Где? Включена. Никто меня не видел. Тут попробуй сюда пострели. Ой, гранат сейчас кинет, да? Стопудово, смотри. Нет? Меня так быстро увидел, ну ты чё? Ну ладно. Я их просто вырубил. Ладно, побежали, они все равно спят. Маскировка включена. Так, тут меня опять где-то спалил Ну, мы по дороге пойдем, чего волноваться. -то. Недостаточно энергии. Да, да, я понял. Хорошо. Иова. Ребята, вы не поверите, но похоже, этой операцией командует сам генерал Рич Хангхон. Тот самый, который устроил знаменитую резню. А, О, ты понял. Что там Не знаю, но будьте осторожны. Это опасный тип. Маскировка включена бля. Впереди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Маскировка включена. Блять, блядь, блядь. Вот это я сейчас красиво Вы сделал, конечно. энергии. Так, минус один. Убегива. Минус второй. ай е е е е е а ай а А, это, кстати, вон там пацаны внизу проснулись, тех, кого я это самое усыпил. Надо их убивать, короче, я понял А вот то они сейчас подымутся он они побежали, очнулись, очухались Так Это сейчас обрубится, они меня увидят, интересно? Смотрите, они друг по другу стреляют Красавцы Они меня не видят, да? Это хорошо А, нет, видят А, не попал. Думал, всех трек за в целом. Ой! Маскировка включена. Тихо, тихо, тихо. Нифига не там не в одно и то же место стреляют. Блять, блять, блять, блять, патроны, патроны, патроны. Эх! Убились. Ребята, вы не поверите, но похоже, это не знаю, но будьте осторожны. Это опасный тип. Ну мы уже в курсе, что здесь пацаны Впереди сидят. Впереди корейский радар. Найди терминал и войди в их тактическую сеть. Так, проходим, проходим, проходим. Проходим, присаживаемся, отключаем. Меня никто не видит. Значит, мы идем спокойно дальше. Просто стелс. Прекраснейший, я бы даже так сказал. Сейчас и... Включаем, маскировка включена. потому что наверху еще нас пацаны могут ждать. Я это даже как-то запомнил. Ну, я даже, видите, не просто так сейчас вот прошелся до, до КТ. Вот тут вот, пацаны, да, стопудово. Либо они оттуда откуда-то спустились, прежде чем меня увидеть в второй раз. Да, значит, они откуда-то шли. Так, меня никто не видит. Пока что все хорошо. Энергия, конечно, быстро маскировка кончается. Включена. О, меня чуть кто-то не спалил. О, Вот они пацаны. Ой, -ой, Ой, энергии боюсь не хватит. Надо камешка бы доползти бы до хоть до какого-нибудь. Опа, вот это маскировочка, да? Ты подстоял. Так, включаем маскировку, идем дальше. Хотя можно здесь пока. Ой, -ой, -ой. маскировка Ой -ой -ой. включена. Ой, меня чуть кто-то не спалил. Так, отключаем маскировку, присаживаемся. Лучший стелс на моей, в моей жизни, по-моему. Маскировка включена. Так, курочки ходят. Так. Да блин, как меня бесит все, что можно поднять не значит, что это за лутация пришел тут погром устраивать так, маскировка, маскировка Прыгать я могу отлично ой, они меня услышали так, надо их обойти, наверное хотя, в принципе в принципе спать ждем-ждем-ждем опять включаем маскировка маскировку. Включена. Пать. маскировка включена я могу в крысу тихо убивать интересно так ой-ой-ой тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ага, нет, я забыл причина. поменять Отлично Блин, их тут сбежалось Шоки Так Так, я его потерял Так, я что-то использовал Ты сколько, я патрон собрал Минус, Отлично Отлично так, максимальный быть запас, хорошо. Так, выходим. Ага, не выходим. Ага. Блин, я их так по одному раскидаю нормально. Очнулся. Так, тут еще один, кстати, спит. Сейчас вот здесь вот где-то. Ой, он проснулся уже, да? Где-то? Ага, все. Все, умри. Ага. Так, не спешим, не спешим. Кажется, ты меня видишь. Блин, тебя эта штука спасла. Тачка. Маскировка включена. Пророк, я у радара. Копируй данные. Просто. Внимание, у нас есть точные координаты заложника. Его держат в здании школы. Проверь карту. На радаре что-то есть. Похоже, Серьезно. сюда идет большой флот. Что-то не верится. Целый флот и все из-за а нас. А где я? И не отвлекаю. вижу. Сейчас твоя задача найти заложников. Где флот? Я флота не вижу, сейчас. Вижу тут пару противников, которые отмечены. Как бы это все понятно. Так, здесь у меня уже максимальный боезапас. Ничего я, в принципе, использовать не могу. Ну все, пора, погнали тогда. Она удары глушит? Ну, глушит. Ой, свои, пацаны, свои, свои, свои. Были. Их чё тут много, если честно. Бля, ты чё такой живучий? Ой, это было больно. Маскировка включена. Маскировка бля, включена. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Это было очень опасно, в моем случае. Но патроны... Я не так много патронов-то и потратил. Ой, это была плохая идея. Максимум недостаточно энергии. Тука. Да, это была плохая идея, я понял. Не, ну вот здесь можно еще упасть, как бы, да? Оп. Бля. Маскировка включена. Тихо, тихо, тихо. А, кстати, в кустах тоже плохо вид, как и я. Маскировка включена. Все, они сейчас там останутся. Убил? Убил всех. Так, теперь надо как-то аккуратно спуститься. Где тут аккуратно спуститься? Бля, я сейчас как упаду. Тихо, ты что, что так ускоряешься, Это сильно? Блин, еще ничего под ногами не вижу. Стука! Фу -фу -фу -фу фух! Повезло, повезло. Очень повезло. Блин, а ведь, по-моему, как-то можно было... Кто-ли колесиком мы, что-ли еще как-то... Ну, выбирай, что ты хочешь они а на каждую кнопку Маскировка включена. Так, ну ладно, пока никого нет В принципе, можно так что Ой, ну все, застрял Текстурки пропустить Блин, я что, буду миссию по часу, наверное, проходить, да? Там же должны же быть какие-то Ух ты, блядь Ух ты, блядь Вот это я зря сюда зашел О, контрольная точка включена да пойдем в обход плохая просто была идея там идти на рожом отлично избавились от него сразу маскировка включена конечно мне не уйти я же сюда пришел куда мне уходить а там, там, вот я бросил <связать> <связать> <связать> идиот но еще одна контрольная точка. Опа. <связать> о, о, их тут много. Конечно, где-то что-то есть. Я думаю где спрятаться. Ага. Ага. ой ой ой Ой, -ой, -ой, -ой, -ой увидели. Беги-беги-беги, дурак Отлично Давайте, я готов С дробовиком тут, блядь Ой, еще один, сейчас зас... Ух ты, ух ты, ух ты, сейчас сам зайдет, да? Ух ты, блядь, ты как сюда попал? Почему я тебя до этого не увидел? Патрончики Так Лови, братан Смена типа гранатная на них Хорошо Паут зацепил, да? Так, идем наверх Тут никого Да я сам вас найду Опа Куда ты побежал-то, блядь? Почему должно быть Ага, я не вижу, куда я кидаю. Хорошо. Было больно. Ух ты, ух ты, ух ты. Но их, наверное, лучше всего ждать отсюда, да? Дверь же не закрыть просто так. А, идут, идут, идут. Ждем, ждем. Так, сколько у меня патронов осталось? 179 здесь. Маловато. Ящики какие-то. Блин, они такие тупые, по-моему. Ча, ча, ча, ча, ча. Где еще будет кто? Вижу. Так, где, ребятки? Блин, я не вижу. А, вижу. Бетель, пожалуйста у нас еще один. в деревья снести, если честно. мешают обзору. Просто обзоры сильно мешают. Так, ой. Ой, да ладно, я даже так могу. Как вылезти? Ага, понял. Вот так вот подходишь, вот так вот делаешь, и они тебя уже не видят. Вообще красота. Блин, они где-то внизу уже. Сидят, чилит. Маскировка Ой. включена. Чуть-чуть-чуть-чуть. -чу -чу -чу -чу. Ну и где вы? Блин, они что это все это время тут чилили? Я в шоке. Что? Блин, увидел. Маскировка включена. Недостаточно. Блин, попал по мне. Это было больно. Мне нравится, что жизни тоже восстанавливается. Когда у тебя восстанавливается Туда? броня. Я здесь. Не попал по мне, вот не протанул. Патрошки мне нужны. Так, куда мне идти-то? Ой, патроны, патроны. Так, взять боеприпасы по Ну, возьми. Все, отлично. Так, я, в принципе, же на месте. А-а-а! Стоп! А ты где был все это время? Ты же сказал, что ты придешь. Блин, а я чилил там. Он сказал, Пророк, здесь одна из этих археологов. Тише, милая. Что с тобой? Я в порядке. Кровь не моя. Бодовский. Его разорвало на куски. Мы думали, нас никто не спасет. Что вы так долго? Ебать, у нас тоже парочку разорвали. Катера? Катера нет. Я вызвала Лэнгли неделю назад. Никто не пришел. Мы пошли в гавань, но что-то, что-то не пустило нас. Это что-то убивает людей. Где остальные ученые? Мертвые, наверное, очень. Мертв. Все остальные на раскопе к востоку от вертодрома над водопадом. Помогите им. Они сами не знают, что нашли. Проводишь нас, милая? Я бы сказал нет. Милый, но я не пойду. Я не выбралась оттуда хотя бы Шри. метку на карте можно мы следили за работой розенталя он раскопал статую в джунглях только это не статуя она передает сигналы они привели нас к постройке в горах розенталь говорит что это памятник древней цивилизации но мы не уверены О, за ней пришли мы что-то разбудили у нас мало времени Спасите людей Розенталя и освободите остров. Чтобы это ни было, оно не должно достаться корейцам. Извините, что вмешиваюсь, но у вас проблемы. В этот район направляется бронетехника. Лучше бы вам уйти оттуда. Так, мне Займите интересно, этими танками, как бы это номат, А я провожу нашу леди в безопасное место. Мне интересно, когда это стало. Внимание, номад. В этот район направляется бронетехника. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Да, хорошо. Где тут пулеметы? Блять, блять А как, я еще должен разбираться с танками? Ой Предполагаю, что это не поможет Вылези, пожалуйста Ой, как громко, как громко Так, здесь я могу спуститься, хорошо Так, как мне с ними разобраться? У меня всего лишь одна граната так, отключаем пока что. Отключаем и идем дальше. Они сейчас просто в здание же пойдут. Так. По-моему, это не так, граната. Нет, так. Так, мне бы какое-нибудь оружие найти, которое это самое достаточно энергии ой ой, -ой. ой, -ой, -ой я начинал. за застрял блять пизда мне но опоздание хоть стреляет это хорошо спасибо блять испугал так, а мне там ракетницу что-нибудь можно А как, подождите. Недостаточно энергии. Этой энергии мало постоянно. Сказали бы, где взять ракетницу, я не знаю, что они будут, как мне с ними разбираться. С ну, бутылки водой? Ой. Можно мне что По-моему, я нашел. Я в здании правления у корейцев. Тут штаб. Вижу карту какого-то научного объекта. Похоже, а что а вам даже Блять, блять, блять, больно. Ебут со всех сторон. Фух. Так, удерживайте 6. Лесо выбора. Да откуда, блять, больно же, сука. Ой. Не мне сейчас сюда опять придется долго бежать? Сука. В этот район бронетехника. Хорошо. Танками, тогда Сейчас мы сначала, знаете, как сделаем? Ну как, как? Мы их сначала сядем за пулемет, начнем стрелять, выйдем из пулеметов. Включим, сказал я. А, вот же гранатомет, Блять, вот... больно, больно, больно. Так, включаем. Пошел, пошел. О, все еще на месте. Ними, а, а где? Да, блядь. Внимание, номат. В этот район направляется атака. Да, да. Разберись с танками, и тогда мы сможем выйти. Короче, что, гранатомет? Так рано? Или мне показалось? Показалось. Так, бежим до гранатомета, Берем гранатомет. Так, гранатомет. Ага, я понял. Так, это боеприпасы. А еще гранатомет не можете мне дать случайно? Ладно, поступим так. Маскировка включена. То есть, в принципе, теперь можно найти. Хорошо. Пока не спеша, не спеша. Присаживаемся, отключаем. Один. Их много, я один. Маскировка То есть, приходится использовать тактические спецприемчики. Так, она не по зданию кулеет. Так, здесь я гринкомет не вижу, зато вижу танк. А если я сейчас отключу, меня увидит? Тебя вынесу сразу и побежали. Сюда езжайте, друзья. Маскировка включена. Так, тут тоже гринкомет не вижу. Надо опять в то здание идти. Так, удерживайте 6 для выбора оружия. Так, но ну я здесь не вижу гранатомета просто никакого. Маскировка включена. Он так стреляет, ага, хорошо. Стреляй, стреляй. Мне в принципе не жалко. Такой еще довольный, да, хуяри. Они туда, наверное, все собираются. Молодцы. Маскировка включена. Едет, там что-то стреляет. А куда хуй знает? Бля, а ч он все едет назад туда? Так, я застрял, но я пролез, отлично. Конечно. И еще один? Ага. Так, где-то вот здесь вот я гранатометы нашел. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Фух, предмет меня спал. А, наверху, наверху я его нашел. И припасы на исходе? Это как? Где нормальный автомат? Ага. Так, включаем Пророк, я в здании правления у корейцев Тут штаб Вижу карту какого-то научного объекта Похоже, это раскоп Пока ты повернешь, я его закончу Мы выходим! Но вот мы идем к раскопу! Понял Отлично, контрольная кочка. Фух, долгие миссии, конечно. Тяжело, тяжело. Но хоть КТ-шки есть, это за это спасибо. Но они меня сейчас потеряют, я уже сам доберусь. Недостаточной энергии. Это псих. Иду в точку эвакуации. Заложницы на буксире. Понял, псих. Сообщи, когда она будет в безопасности. Мне кажется, я приду туда. Комат, я нашел одного из ученых. Передаю координаты. Быстрее сюда. Я и так пришел. Я вот переправа. Так. Сейчас подзарядимся и побежали. Так, ну водичка ничего страшного, я думаю. Ой, об камень удавился. Ну ускорение здесь сделано очень много этих счет стрельчего еще! Это что то тоже многих убило? Ага. Надо идти дальше! Иду вдоль реки к пещерам! Встречаемся там! Понял, иду! Так, больше никого нет. Включена. Он там из пулемета стреляет, да? Меня же даже не видно. Как, как... А, это этот их отстреливай, все, понял. Что там по деревьям стреляют, что ли? Я не понимаю. Блять, как я вовремя вылез? Опять без перезарядки. У меня хайск плохо влияет. Боже, кажется, я нашел Бадовский. Похоже, это та же тварь, что убила от стека и шута. Продолжай сировод. Осталось найти еще троих. Надеюсь, они будут в лучшей форме. Но мы на чеку. К тебе 600. идет корейский патруль. На Маскировка самом деле его так... Энергии. Да я понял, понял все. На самом деле это самое. Где они? Маскировка а, они включена. меня увидели, блядь. А я вас не видел, ребят. Я уже в аэту был. ай яй яй яй яй яй яй ай яй яй блядь, их, ебать, яй яй яй яй Ах, попали по мне. Я думаю, я буду так вот аккуратненько действовать, используя и маскировку, и стрельбу, и все красиво, и все аккуратно. Но не получилось. Я на реки. Будь Хорошо. Ну ладно, мы, я думаю, просто мимо пройдем уже. Как бы не столь важно. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Да, сначала с дробовиком Три хп, три хп, три хп Хука Все-таки убрали меня Так, откуда мы сейчас начнем? Блять, реально отсюда Бля. Конечно, найдем Где еще кто-то? А что только двое? По-моему, было трое сначала Так, минус один. Блять за деревом спрятался. Я тоже перезаряжусь. Ну, как обычно, вовремя. Блядь, жизни мало. Маскировка включена. Ух, патроны, патроны, патроны. Ребята, давайте сюда патроны, патроны, патроны, патроны. Так, значит, сейчас нас встретит очень-очень много людей. Хорошо. Маскировка включена. Блин, может попробовать им по головам пострелять? но С, так, с, такой, с таким прицелом? Это будет тяжко но в принципе возможно а но ну, если их издалека убирать они же меня не видят о, мои маленькие мешки с картошкой и меня не видят. о подмогу позвал сука увидели Так. Включена. так вот по одному Аккуратненько их Убил Думаю, что да Потом как так маловато включена. Надо будет сейчас поднять с них Где? Меняем Ой Поменял, но я хоть его усыпил И то хорошо, какая граната? Никакой граната? Почти все Осталось только от тебя, да, по-моему, вырубить? Или тебя? тебя. Так, а есть у кого автомат нормальный? Дробовики? О, боеприпасы. Я да. на реки. Будь Блин, и все с дробовиками практически. Когда попросили быть аккуратнее, просто наверх поднялся повыше, чтобы не, не, не доставали. Включена. И все и пошуршал потихонечку. Не, ну если они будут видеть, откуда их убивают То значит все будет проще А еще если сейчас я спрячусь за камнем Очень вовремя вот так энергии. Вот, оп, Они меня вообще не увидят, потеряют Красота Маскировка Пошли включена. дальше Они идут вообще даже не в курсе, что они уже прошли мимо меня Можешь их засадить? Блин, они поймут, что сзади стреляю. Куда-то стреляют там, непонятно куда. По своим, что ли? А, увидели, сука. Запалили. Ну ладно, сейчас мы вот так на скоростях проскочим. Так вот, оп. пути 44, но мне хватит, в принципе, я думаю, пройти. Гранаты энергии. там что-то кидают. Блин, а куда мне идти-то? А, ну я в принципе правильно иду, да Так Ага, я Мастеровка понял включена. Так, падаем аккуратненько Что это за Такое Просто дымовая завеса, типа Ой Кто-то здесь есть Не-не-не, никто не обнаружен не Ничего не знаю, ничего не они... в курсе О, контрольная точка. бежали так это свои, да? от свои да свои идем идемкоп идет через эти пещеры Ух мы на этом закончим заложница работала на ты знал это. Прав... так на этом закончим но продолжим точно следующий серии так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, предлагайте их для обзора. пока